Автоматическое сматывающее устройство «Электроковер при отправке заказчика комплектуется следующими документами. Паспорт и руководство по эксплуатации, где описаны технические характеристики изделия, устройство и принцип работы, установка и монтаж устройств, подготовка изделия к работе, а также прописаны гарантии изготовителя. А также в паспорте руководства обязательно делаются отметки об упаковывании и о приемке изделия с указанием дат. В комплект документов входит декларация о соответствии Евразийского экономического союза.